И снова всем привет, друзья, товарищи! Сейчас мы проходим хиджаму И у нас зона номер один была Это вот верхняя часть Да, до э, Где заканчиваются легкие Зона номер два – это ягодичная зона Да, э, и поясничная Вместе Там всегда дальше нерв ставится, сустав тазобедренный Зона номер э, три Мы сейчас вот демонстрируем, да Это вся задняя часть ноги Ну, вот у нас два комплекта по 12 банок Получается, мы поставили сейчас где-то 18 банок получилось, поэтому для второй ноги придется покупать еще два комплекта, да, чтобы покрыть две зоны. Также, если там что-то у человека вот, напряжение есть, допустим, с одной стороны, да, то можно вот полностью по вот этим большеберцовым, малоберцовой мышцам пройтись. Вот, Ну, в зависимости от проблемы спрашиваем, да, вот колено все обколоть и спереди и сзади, если она опухла, да, опухоль хорошо снимает. И с осторожностью работаем вот с этой точкой в под коленном сгибе, да, потому что здесь лимфоузлы находятся. Мы как бы две минуты поддержали баночку, сняли, дали отдохнуть, одели. Ну где-то там примерно полторы-две минуты, две минуты, пока с другими банками сливали кровь, например, да, подержали, дали отдохнуть, опять одели. И так, к слову скажу, 20 раз получается эффект насоса сюда, к этим лимфоузлам, где макрофаги убивают всех вот этих вот бактерий, грибков, кислоты, там всякие, да, вирусы. Собираем, стягиваем, получается, со всей ноги, да, лимфатические сосуды туда их приносят, и они там уничтожаются. Сняли, одели, пока стоят банки. Это сухая хиджама, и теперь переход, когда, когда гиперемии достигли, да, теперь переходим к мокрой хиджаме. Делаем надрезики, Соответственно, вот такой лизе, посмотрите. Заостряем его. Вот он, видите, какое. Э -э обрабатываем. Ну, я для укорочения видео не буду долго рассказывать. Э показывать, вернее. Спиртом все обработали. Сделали надрезы. Лежа лежит на спиртовой ватке. Все, еще раз предупреждаю, чтобы не писали какие-то там комментарии, все это я демонстрирую просто, да, а так на самом деле работаем в маске, в шапочке, ну у меня вместо шапочки повязка, в перчатках, все дезинфицировано, это медицинская процедура, работаем с кровью, все у нас э, расходные материалы одноразовые, запомните, ну, кроме банок, банки персональные, их можно помыть и использовать второй раз, естественно, протерев потом хлоргексидином, при постановке банки мы спиртом протираем вот это место, да. Так что полная дезинфекция. И уже с надрезами. Кровь поступает. Две минутки прошло. Снимаем. Собрали кровь. Э, утилизировали ее, да? Пока другие банки подходят. Ставим эту банку. Ну, например, вот эта вот уже там созрела банка, да? С нее аккуратно снимаем кровь. И ставим обратно. Вы видите, как синяя хорошо? Синячок. Значит, это проблемная звонка. у тебя там. И так тоже, 20 раз. две минуты прошло, сняли, убрали, одели. Вот. Приходите к нам на тренинги, коллегу Аллафу Гудвину. Мы изучаем очень много разных материалов, полезных для массажистов, для работников по восстановлению тела человека, его организма. И в данный момент мы изучаем альхиджаму, это по арабским сунам. До новых встреч, друзья. Пока-пока.